Давайте вспомним апрель-май 2020 года. То есть что происходило? Людей закрыли, люди в панике, люди в депрессии, их никуда не выпускают. Ахтунг полный, да. На работу не ходите, блин, а одну зарплату людям выплачиваете. Никакой поддержки особой нету, да. То, что люди делали. Сейчас прошло два года. Когда последний раз, конкретно вы там одевали маску? То есть количество заражений стало даже больше. То есть э, штамм мутировал, он стал более заразным, им быстрее заражается, им быстрее переболевает. Да, он проще стал. Но количество смертей не уменьшилось. То есть, опять же, говоря, уже была вспышка. Но что с ограничениями? И то, что происходит сейчас на самом деле, это не новая реальность. Я тоже на вебинаре про это рассказываю. Я прям параллели провожу. Инфляция, начиная там, с 60-х годов, начала расти из 60 го по 80 й год. Она выросла, в 60-х годах стоимость денег была самая низкая. В этот период, соответственно, произошел Карибский кризис. После этого за 20 лет, 60 по себе, 80-е годы стоимость денег в экономике выросла в 20 раз. И посередине этого периода произошло экстраординарное событие, в принципе. Само по себе экстраординарное событие, когда, ну, просто сказали, ребят, доллар был привязан к золотому стандарту, сейчас он не привязываем, отвязываемся. Все, кому должны... Золото, да? Дегой, спасибо, конечно, что ты мне загрузил доллары, но золото мы тебе за него не дадим. Потом было некое такое снижение, снова инфляция, шок 70-х годов, когда цены на энергоресурсы там в космос улетели. Опять скорректировалась, и потом последняя волна там гиперинфляции до 20%. Вот, и вот-вот-вот он на этот временной промежуток времени. Двух угу. процентов до 20%. В 10 раз инфляция выросла. Вернее, стоимость денег выросла в 10 раз. В 60-х годах был карибский кризис. К карибскому кризису предшествовала война во Вьетнаме. В войне во Вьетнаме предшествовала война в Корее. Происходили какие-то военные события. И причем в карибском кризисе, после этого, как бы начала разгоняться инфляция, но ну, по сути на грани войны стоял мир В реальной войны третий мировой, едет. Через 10 лет что произошло в 70-х годах. А такое большое событие экономическое, которое произошло в 70-х годах, это господин Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, сказал, что доллар отвязывается от золота, от золотого стандарта. Well, то есть фактически доллар стал не обеспеченный ничем бумажкой. И все признали это. Почему нет? То есть сейчас в настоящий момент происходит следующее. То есть все решения, которые проводятся, тебя не заставляют. То есть нет такого, что приходят и говорят, ребята, вот мы теперь живем по новым правилам. Доллара не будет, а будет какая-то другая валюта. Такого никогда не произойдет. Mm -hmm. Потому что люди никогда от этого не откажутся. Нужно создать ситуацию, при которой ты говоришь, что... Ребят, ну, нам всем очень больно, валюта нестабильная, да, и нам нужна какая-то альтернатива, которая обеспечена ресурсами, которая обеспечена золотом, которая обеспечена реальными активами, потому что, ну, в такой системе мы уже жить не можем, то есть долларов напечатано слишком много. И люди должны с этим согласиться, они должны сказать, да, наконец-то. То есть, когда в Веймарской республике ввели там рентон марку вместо рейхсмарки, это как раз была тогда такая ситуация. Когда сказали, ребят, у нас есть вот стабильная, надежная рент марка она конвертируется по курсу 1 к триллиону. То есть одна рент марка конвертируется на 1 триллион рейс которых напечатали за предыдущие 5 лет огромное количество. Люди сказали, аус, аллилуйя. И поэтому, в принципе, к этому идет. То есть то, что происходит сейчас, я, ну, мое мнение, да, что в течение 2-3 месяцев закончится, то есть горячая стадия. Да, будет еще обострение, да, будут еще... Не исключено, на самом деле, применение оружия какого-то там тактического, не стратегического. Стратегического никто не позволит запустить, но люди еще думают. Но тактическое может быть применено. То есть будут просто повышены ставки, чтобы договориться. То, что на каких условиях будут договариваться, это там, отдельная история. Но вот это очень показательно, потому что мы сейчас, вот, если глядеть на этот график, то есть была эпоха, когда очень сильно выросла стоимость денег, как ответ на высокую инфляцию. Потом это, соответственно, на протяжении 50 лет падало. И сейчас мы переходим в новый параллель. Да? И поэтому кризис будет, от а доллара откажутся, но это не будет история там следующих 3-5 лет. 2000, конец 2023-2024 год до 2027 года это период, когда можно еще заработать значительные деньги, хорошие деньги. Самые большие проблемы придут там на 28-29-30 годы. Вот тогда да. И еще сейчас, что бы там ни говорили, возможность напечатать деньги, в принципе, есть. Сейчас нужно, чтобы по-прежнему печатались деньги, инфляция по-прежнему росла, а народ не бухтел. Ему нужно какое-то обоснование, да, почему это происходит. Потому что сейчас люди недовольны. Им нужно обоснование, почему мы вынуждены платить за коммуналку в 3-4 раза больше, почему мы должны мириться с тем, что меня увольняют, почему мы должны мириться с тем, что инфляция растет, а социальное пособие не увеличивается. Потому что надо на кого-то показать, на кого-то ткнуть пальцем, что вот они как бы во всем виноваты. И предложить какую-то историю, чтобы люди сказали, о, да, это же наше спасение. По ковиду тому же самому. Закрыли всех же. Китайцев закрыли, сидели, не жужжали. Европейцев закрыли, так они же вообще сидели, не жужжали, еще там нападали на людей, которые выходят, да, будьте ответственны. Сейчас что происходит? Что сейчас поменялось? Тот же самый вирус, ходит он в нашей жизни нормальный. И количество смертей такое же. Все то же самое. То есть, ну, в цифрах, в математике ничего не изменилось. Это вопрос к эмоциям, да, то есть, где мы сейчас находимся. И получается, что сейчас вот это вот есть, но я абсолютно уверен, что там люди не идиоты сидят. Абсолютно уверен. И то есть здесь это не вопрос конспирологии, да, то есть это вопрос в том, что система в той парадигме и с теми инструментами, которые есть, она существовать не может. Любое изменение, оно связано с тем, что у тебя неопределенность, что это нужно поменять, и оно все равно, изменение должно быть кардинальным. По-прежнему нужно стимулирование, по-прежнему там есть идея, связанная с тем, что время, вернее, жизни – Твоей зарплаты должна быть ограничена, ну, То есть, ты получил зарплату, там я не знаю, 100 тысяч рублей, тебе говорят, вот тебе 100 тысяч рублей, но ты их в течение года должен потратить. Если ты их не потратишь, они у тебя сгорят. То есть, нужен инструментарий такой. И поэтому ты, если делаешь... Во-первых, ты можешь увеличить. То есть, если сейчас человек получает 100 тысяч рублей, он может отложить их на будущее. То если ты вводишь условно не 100 тысяч рублей, ты говоришь, человек, у тебя будет зарплата 200, но если ты эти 200 тысяч в течение года не потратишь, у тебя их не станет. То есть, чтобы не накапливали, чтобы не инвестировали, чтобы не претендовали на право собственности. Ни из чего было. Здорово, правда? И это приведет, с одной стороны, к росту значительному потребления, это приведет к значительному росту экономики как таковому, потому что люди будут потреблять очень активно, да, то есть они будут тут же тратить. Но тот, кто создает прибавочную ценность, тот, кто является акционером, тот, кто является владельцами бизнеса, они от этого, соответственно, будут выигрывать в разы. И вот мы живем вот в такой вот машине. Выпускаем цифровые штучки, которые можешь потратить, но если не потратишь там, у тебя всего лишь 12 месяцев на то, чтобы потратить, и если через 12 месяцев ты не будешь работать, и работать, и быть правильным, и выполнять законы, не нарушать их, да, то есть вот ты вынужден... Ну, то есть будут какие-то гарантии или доход. Ну, то есть это опять к вопросу базового дохода, раз. Второе, это к вопросу о том, что, ну, время ограничено, когда ты можешь накапливать. А с долги тогда все можно списать, потому что компании, корпорации будут бешеные деньги зарабатывать. Поменяется стратегия инвестирования, поменяется все. Но это вообще смена парадигмы. Смена парадигмы, связана с тем, как функционирует денежная система. Что является средством платежа когда человек просто получает деньги через ну то есть в цифровой форме то есть их даже печатать не нужно именно об этом я на вебинаре и рассказываю и упоминаю да то есть смена стратегии инвестирования которая происходит в настоящий момент но ну, не в прям все три часа но частично этого касаюсь да то есть именно подхода почему это происходит я по-прежнему там может быть я окажусь прав, опять же, я не могу, но мне кажется, там, ну, максимум полгода, да, ситуация просто, она будет постепенно сходить на нет, или она будет сходить на нет, или опять появится более глобальная какая-то история, более масштабная, более угрожающая, да, потому что, опять, когда мы говорим исключительно о России, это 2% мирового ВВП, это исключительно, может быть, речь придет про энергоресурсы, да, а должно коснуться вот именно областей, где сейчас создается основная прибавочная стоимость. То есть где находится производство, где находятся фабрики, где находятся человеческие ресурсы. То есть вот в этой плоскости должно быть. И я не исключаю, что может такое произойти. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока.